Всех приветствую на своем канале, с вами я, Хикан, и у нас обзор на Chevrolet Cruze, да. Его делал Титаля, ну или же Виталя для людей, обычных, как бы. В принципе, с первого взгляда выглядит неплохо. Я вам даже скажу так, мне эта тачка очень сильно понравилась. Ну, пока что не скажу чем. Ну, точно не, ну, не вот этим как бы, ну потому что ну, это позор какой-то, что, что это такое? Раз, два, три, четыре. Сколько здесь? Один и три литра это что такое, это антифриз и антифриз, да, мать. ладно, сюда не будем заглядывать, Но ну, в принципе мне очень даже нравится как машина реализована, нету никаких таких тупых стыков, ну вот здесь есть парочку стыков, вот этот стык не очень, милит. и вот этот вот, а так нормально, очень маленький багажник, как бы, да, Машина-то битая, кстати, смотрите, здесь синяя, а здесь, да, ну, понятно, короче. Я вам даже скажу так, по салону, мне эта тачка очень сильно понравилась, я, я не знаю, чем, но здесь какая-то такая атмосфера приятная прям. Не, я сажусь в нее, и мне, как бы, ну, я чувствую, что я нахожусь в машине. Ну, конечно, здесь вот это вот трэш какой-то, не знаю, может, у меня в машине только здесь подлокотник есть, но, да. Конечно, сцепление на автомате, ну это ладно. Фары, что по фарам? О, кстати, прикольно горят фары. Кстати, на версию только 20-ю иммерсива, Этот круз. Ну, в принципе, выглядит. Ну, неплохо. Мне очень понравилась машина. Звук, конечно, как будто, знаете, какая-то псина умирает. Или как будто ее ударили ногой. Кстати, здесь очень мне понравилась также. Ой. Также понравилась вот эта 3D-дверь. Как она выглядит красиво здесь, видите? Кто-то, конечно, может согласиться, но мне очень понравилось, как эта машина выглядит. Нет, я не подлизываю жопу. Я никогда, вы знаете, что делаю всегда честные обзоры. Но вот эта тачка выглядит прям кайфово. Хоть, да, салон разноцветный какой-то, весь не в тон, но мне очень как-то душевно в этом салоне, не знаю. И э -э -э, куда назад-то, я думаю. Ааа, вторая с хрустом. Давай, бля. Ну вот такая у нас Chevrolet Cruze. Давайте уберем. Также, кстати, на ней нету иконок. Это, скажем так, не очень. Так. Это вот есть еще полиция. Вот она. Там, по-моему, мигалки еще горят, как я знаю. Вот они, да. Во! -во, -во. И здесь у нас побольше прям материалов это или, или, кажется мотор побольше получше сделал но иконок к сожалению нету кстати вот много вышло но это ладно потом на следующий год ладно всем удачи с вами был я хикан всем удачи всем пока